Я приветствую тебя на своем канале. Если ты стрелец, то тем более, да, это расклад для тебя. Вот, почему? Потому что расклад у нас на мой месяц, да, прогноз для стрельцов. Вот. Заранее попрошу подписаться на канал, поставить лайк, дизлайк, там уже сами решайте. И обязательно комментарии с каждого, ну, хотя бы, не знаю, по какой-нибудь реакции адекватной, да. Если не будут какие-то замечания, то я только за. Ну, если они адекватные, да. Ну, критика имеется в виду. Вот. Предлагайте свои темы для раскладов. Вот. По вопросу личной консультации переходите в описание. Там все написано. Вот. Что еще, что еще, что еще. Ну, давайте начинать, если что-то исполню, то дополню. А, расклад общий, не у всех срезонирует. Так, начинаем. Давай месяц. Смотрите, есть какой-то вопрос нерешенный, достаточно ну, задолго до мая месяца, возможно, у вас этот вопрос сейчас на повестке, да, стоит. И в мае месяце, да, вам нужно будет ну, надавить, то есть стать как-то, знаете, с колен, что ли, э, перестать плыть по течению, да, и начать действовать, потому что, ну, куда это идет? Это идет просто к тому, что вы дальше будете продолжать ждать, находиться в невидении, да, никаких результатов не получите, поэтому вам карты говорят, нужно проявить силу, стойкость ума, довести дело до конца, да, и ужить его что-то новое, вот тут об этом, короче, речь, не знаю конкретно о чем тут, как бы, да, это же не личный расклад. Вот. Если э, вы понимаете, о чем речь идет, то напишите, пожалуйста. Что дальше ждет вас еще Ага. Так. Знаете, это, кстати, послужит тому, что если вы твои одинокие, ну или, допустим, вы в паре, да, то это послужит какому-то укреплению внутренних взаимоотношений между вами, да, в ваших отношениях, с, ну, с вашей половинкой, вот. Кто-то встретит эту половинку, да, волею судьбы вот таким образом. Неважно, кто вы, мужчина смотрящий или женщина смотрящая этот расклад, Тут одинаково как бы итог. Если вы продавите свою да, позицию, вы получите результат, так это еще и поможет вам а, войти в отношения. Причем ну, достаточно подходящим для вас человеком по многим параметрам. То есть, может, даже судьбу свою встретите, понимаете? вот об этом речь идет. Ну вот, и вместе, да, пойти к счастью совместной жизни, не знаю, к какому-то лучу солнца. Вот, а вы наконец сможете, да, перед своей половинкой, ну то есть этим человеком вы наконец сможете снять свою броню, и, и все, идти уже дальше по жизни вместе, понимаете? Ну, это очень, это очень круто, очень-то, ну, перспективы божественные. Так, Чё? чего? Чего-чего? А это с чем? Смотрите, я тут. Ну, тут пятерки, да, вышли, да. Базара нет. Ну, как бы, да, понятно. Но тут я их э, протрактую, знаете, как, как а какой-то судьбоносный момент. Потому что, ну, тут карты как бы об этом говорят, что, ну, это действительно судьбоносный момент. То есть вам он... это какое-то, это вот это вот какой-то затяжной вопрос ваш, да? Это, это знаете, это какой-то тест слыши, да? То есть, если вы его пройдете, ну, когда вы его, вернее, пройдете, то вы пройдете какой-то тест и, получается, получите свои баллы. А баллы — это эквивалент этого человека. Понимаете? Вот об этом какая-то речь идет. Это прям что-то... Да, это что-то про карму. Тут прям конкретно речь про карму. Тут какой-то серьезный вопрос, на самом деле. Здесь... Это не спорста, понимаете? Это прям... Это проверка, короче, высших сил у вас. Да. Соизмеримо тому, как вы себя поведете в этой ситуации, да, в решении этой ситуации, вам придет человек, понимаете? Итогу вот ваших, э, вот как в игре вот ты сохраняешься, там набил, короче, себе каких-то этих плюшек, да, там, не знаю, поднял уровень, да. И когда ты заканчиваешь там какие-то дополнительные миссии, там еще что-то, да, то есть у тебя еще какие-то плюшки. И вот, тут вот об этом тоже речь. И в итоге ты сохраняешься, да, идешь на новый уровень, и там эти плюшки еще утраиваются, там, или, или еще как-то, да, то есть. И, и, и это при том, ну, в случае того, что ты там какие-то вещи, ну, ну, если мы про игру говорим, да, вот, гетафоры, то в зависимости от того, сколько ты миссий вот этих доп собрал и насколько заполнил вот эти все пробелы, да, на, на, на, с расчетом на это у тебя и ну, как бы плюшки будут в следующем уровне, и какие-то характеристики повышаться. А если ты херово закончил, то ты так и будешь на эту, как бы, ты не закончишь миссию по итогу, не сохранишься, и, и не будет у тебя следующего уровня, понимаете? Вот а тут об этом речь, и что еще? Ну, надо все равно честь по чести, понимаете, быть, то есть у вас по кодексу внутреннему себя вести. Да. И там тогда будет направо пойдешь, что-то получше, налево пойдешь, ты это получишь. Понимаете, тут об этом речь. Это проверка свыше у вас. И, и, и результат сразу же получается. Ну, это в мае месяце вас ожидает. Что-то об этом. Я точно не могу вам сказать. Надеюсь, на вашу трактовку, о чем тут речь идет. Я как смогла, да, пояснила. Так, надеюсь, я вам помогла. Жду ваших комментариев. И до следующего видео. Всем пока.